операцию в свое время, аорто коронарного шунтирования, это называется по-английски пайпес. И делал ему доктор Майкл Дебеки, специально выписали этого Майкла Дебеки, американского хирурга. Ему в то время было уже довольно-таки много лет, 70, там, не знаю, за 70. Но поскольку это был главным специалистом тогда это только как бы начиналось, то естественно для Ельцина его выписали, и он ему сказал такую вещь, такую фразу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 Человек в конце дня должен подвести итоги своего рабочего дня, подбить сальдо с бультом, он должен лечь, закрыть или не закрывать глаза, но перед сном он должен просмотреть, так сказать, весь свой день, ну, наверное, все-таки сделать план на следующий день. Так вот, в Новый год принято подводить итоги прошлого года. Давайте мы с вами подведем итоги прошлого года, вы сами расскажете, как прошел у вас год в 2015, какие были достижения, какие были победы и поражения, будем так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 с моей точки зрения. То есть я говорю, объявляю о том, что, ну, патруху, центр, допустим, mm -hmm. там довольно много людей в нетворке, я объявляю о том, что у нас сегодня будет презентация на большом экране, и мы это, кстати, сделаем, у нас в планах это есть, и с вами в том числе, и будет выступать Таролог Сергей Савченко, ну, допустим... Ну, вас знают, но, естественно, не все, хотя бы ну да, можно, да, Таролог сожалению. Да, вашего, э, скажем, дистрикта, района, города, э, страны, это мы знаем, да, современности, может, но не все все-таки знают. Э, и вот э, я говорю Таролог. Для кого-то Таролог э, звучит как-то вообще странно. Ну, во-первых...